привет друзья и снова здравствуйте на канале капитан герман сегодня у нас будет выпуск связанный с небольшим приобретением вы знаете что при путешествиях особенно при путешествиях в регионах которые очень очень далеко лучше иметь два подвесных мотора потому что в случае поломки первого вы берете запасной для маленьких небольших расстояний он идеально подходит или на то время пока вы ремонтируете основной так вот у нас был маленький мотор порсун но так как у нас произошел небольшой инцидент и я его утопил и ремонту он больше не подлежал поэтому нам пришлось задумываться о покупке второго маленького мотора итак внимание сегодня мы купили и будем делать полный тест мотора тахацу три с половиной лошадиных силы вперед. Двухтактный. двухтактный вот у нас есть такая коробочка давайте его открывать и смотреть что внутри а, пенопласт короче Хва. Хва. между прочим это тахацу производство японии вот видите у него даже на пенопласте вот идут китайские иероглифы хотя это ну, все таки японские шан сяо большой маленький может быть это маленький но мощный может быть маленький но мощный но там написано маленький большой а тут написано шан большие Дени, наверное, Это, наверное, знаю. просто, куда складывать им пометки. Наверное, наверное. Ну, неважно, типа голова и ноги. Большая коробка, маленькая, потому что они по размеру наверное, не отличают. Короче, вот. Такой он красивый, еще блестящий. Все дела. Нам все говорят не показывать никому новый и зачиркать его скорее, чтобы он выглядел новым тут. Да нет, Техника безопасности. Они сказали просто выбросить коробку, а такую-то хацу на 3,5 с точно никто не украдет. Кому он нужен? Тут нет, это не те говорят, которые. Тут еще перед пятнашками носом крутит этот, маленький. Итак, и что у нас здесь? У нас здесь. Зато снял и понес. Мануал. В мануале есть пин для крепления винта. Свечка. Тоже такой маленький шау для... Что это такое? Ну, короче, тоже пин для крепления винта, аварийная ручка и вот этот вот э, аварийный ключик. Ну, чтобы эта безумная мощность с 3,5 силы не вышла из-под контроля, когда вы открываете ручку газа, ну, мануал, естественно, мы прочитаем. Э, далее. Здесь у нас есть набор каких-то, как обычно, бестолковых инструментов. Свечной ключ, плоскогубцы. Но это что-то важное, мне кажется. Согласен. Это куда-то доставать, мне кажется, в глубину. Это точно, это что-то важное. Mm -hmm. Ну что непонятно. И отвертка, которая был идет с креста на на флет. Mm -hmm. И так вот у нас flat а так сразу филиппс драйва которая по-английски называется именно так ну что с инструментами понятно ничего интересного кроме вот этой непонятной палочки а, как обычно инструменты будут складированы в какой-то непонятный ящик ладно итак достаем легкий килограмм 10 на весь ну, вообще наверное, легкий О, здесь есть этот ключ то получается аварийный а это... Там, наверное, стопор где-то стоит. Кстати, прикол в том, что здесь вот эта крышка, она прикручена на э, болтах, и она совершенно несъемная. То есть, чтобы туда залезть, нужно эти все болты открутить. Потому что обычно во всех этих моторах эти крышки периодически ломаются, потому что у них есть вот эта вот защелка. Эта защелка вечно отлетает, потому что он маленький, и его крутишь там во все стороны. А, а у этого мотора здесь все на болтах, все прикручено. Открыто, закрыта Подача топлива, краник. Ну и вот, наверное, собственно и все. То есть, э, ну что ж, я предлагаю сейчас залить в него бензина и сделать небольшие ходовые испытания, на нем покататься, потому что он еще на обкатке, поэтому мы, наверное, газовать сильно нельзя. Не, ну надо все попробовать. Не, мне ну мы, здесь на самом деле в инструкции написано что просто при обкатке использовать другую пропорцию между маслом и бензином потому что мотор двухтактный здесь нужно мешать масло с бензиком ну поэтому если так обычно один. 50 ну в очень важно я посмотрю в инструкции сделаю пропорцию ну что поехали его тестить погнали погнали ну что вот так вот в припрыжечку из-за лихватки на одной руке Моторчик Ой -ой. идет тузик. На самом деле это очень удобно, потому что, ну, это такой разъездной даже мотор, если нужно там быстро что-то закинуть, надо быстро смотаться. У вас все там тузики снаряжены на лодке, просто такой мотор одной рукой. Так, вот так вот его чик. Единственное, что я хочу сделать, это сразу его правильно приготовить. И э, сделать так, чтобы вот эти вот все, э, все винты.. Хотя они сейчас в смазке, в принципе. Какая-то там смазка есть. Ну, в общем, да, смазка есть. Сейчас я его прикручу. И эти штуки пойдут у нас в лок Потому что провоцировать людей украсть у нас тузик мы не будем. так теперь как он еще не раз и здесь есть э, если нужно его поднять, вот он поднимается и здесь есть такой штыречек тынь и все и он на штыречке висит а Прямо опускаться разное положение есть? Нет, ну он такой легкий, что в принципе ты же можешь его просто руками поднять, он же ничего не весит. Эта штука раз, сюда, все. Вот он получается у нас, Это так смешно, короче из смешного, вот эта вот ручка такая рагульная, она просто Алюминиевая. на... Да, но она на пружинках, здесь резинках в этом она такая тайна, Мягкая, тайна, тайна, да. чтобы не было вибрации когда вы газуете ну что да это для этого думаю ну резинки точно а управление газа здесь вот есть черепашка и зайчик на зайчике он едет быстро все три с половиной хорс пауэра а на черепашке соответственно медленно а кнопка которая Аварина и э, Dead Cord, по-моему, называется. И, собственно, этот господичок. Как он будет по-русски? Зажигание. Подсос. Подсос. подсос. Это Ход. подсос, вот эта да, палочка. Да, вот такой, тынь, подсос, тынь. Uh -huh. Open, close. Далее есть передача вперед, форвард и нейтраль. Если нам нужно ехать в обратную сторону, о, о Опа. Ну, в этом моторе обратного хода нет. Ну. А если серьезно? Ну, серьезно вот так. Это на, на наш тузик так? Я думаю, что да. Хотя, ну, он... Ну, можно делать вот, вот, я думаю, что вот так вот его просто приподнять, и будет у нас вот такой задний ход. Так можно вообще без проблем. Даже его на самом деле можно вот сюда вот упереть. Он будет нормально работать. Просто у него э, в тузик упирается вот эта часть, uh -huh. а винт нормально абсолютно. Ну, короче, хватит трендеть. нет времени объяснять. О, такая крышечка маленькая. Там бензина не было никогда, он даже не пахнет. Прикинь, новый, новый. Вообще, я так обожаю, когда вот техника новая. А... Ну что, заливаем горючку. Так, итак, смотрим инструкцию. Toolkit, propeller table. Так, что есть. На каких языках? О! Oh, даже на русском, кстати, есть. Ну, это кому надо, потому что. Оказалось, все проще. Я вот так случайно на русском языке открыл прямо таблицу по пропорции. Итак. Так, во время обкатки э, мешается бензин с моторным маслом в пропорции 25 к 1, после обкатки 50 к 1. 50 к 1 это у нас 100 грамм на 5 литров и 25 к 1 100 грамм на 2,5 литра или 200 грамм на 5 литров. Понятно, у нас здесь, кстати, в канистре сейчас ну, литра 4, но ну, будем считать 5. Значит, сюда пойдет 200 грамм масла, масло у нас где-то есть, где же, где же, где же, где же, Ну, вот у меня есть такая мерная баночка, здесь есть вот все деления, и в них написано, ну вот сколько, короче, наливаю где-то вот грамм 200 туда. Но синего цвета так. Да, да, оно синее. Все а -а -а. теперь делаем вот так. Да. Ух ты, да канистру утиль базовый. Ручка треснутая вот здесь пополам. Да, я вижу. Говно. У нас есть вот такой вот фильтр, такая леечка. Это water сепаратор Короче, сюда попадает, когда... когда... когда... Черная. Давай сейчас выйдем сюда, ближе на свет. Короче, сюда, когда попадает бензин, там есть такой бортик и мелкая сетка. И если есть вода, она остается снизу, а чистый бензин перетекает. Поэтому вот такие вот мелкие моторы лучше заливать через вот такую леечку. Хотя эта леечка стоит каких-то безумных денег, типа там 40 долларов, что-то такое. Ну, короче, они сошли с ума. Но, тем не менее, сейчас мы через эту леечку будем заливать ну, Так, ну, бензин в пропорции. Да, О, идеально сюда подходит но она видно рассчитана была для маленьких моторов первая горючка это всегда такой трогательный момент тут на литра полтора ну, еще одну лейч короче пару лечек я пошла <свист> слушай ну ты полегче там Тут бак по-моему такой не маленький. на весь мотор кстати вот эти вот три с половиной силы он весит порядка 10 килограмм а вот уже четверка четверка ну уж понимаете на пол силы всего больше уже 16 или 17 потому что вот этот три с половиной это форсированная двойка, там одна голова. А если брать в расчет четверку, то четверка это дефорсированная шестерка. Поэтому шестерка, она, естественно, весит больше. А четверка уже полноразмерная. То есть для этого тузика это не имеет значения. Но у нас есть еще второй маленький, такой чисто докатка. Ну, все, может чуть-чуть. И на нем вес, конечно, очень критичен. Поэтому мы используем на нем маленький мотор. Ну, все, прямо под горлочку. Крышка, там дождик идет. Вон ребята едут. Крышечку на место. Есть. Так, все. Ну что, будем заводить, пытаться? Итак, гата, первая миссия. Сейчас подожди, у нас еще до первой миссии его надо запустить. Ну что, делаем ставки, запускаем его. Здесь нужно перевести в режим старта, то есть чуть-чуть газ поднять, я так понимаю. Открыть краник. Подождать, пока оно туда затечет в карбюратор. Открыть вентиляционную дренаж воздуха. Потому что можно быстро приехать. Ну что ж, пробуем. На подсосе запустился, вот поработает немножко. Но он урчит так прикольно, такой, как кот. что можете отвязывать уже пора сейчас, сейчас. он так сипит немножко а? сипит как будто так Такая с водой. Ага. <с> ну что, я поехал. Первая миссия. У нас улетел пенопласт. Мы едем его спасать. Да, да. Только смотри там аккуратно, не в берег. У цепить там? Давай. Ну что, я так понимаю, ни о каком глисере не может быть и речь? Нет, ты едешь рвать из синтуки. Сейчас спокойно, подожди. Сейчас я еще чуть-чуть проеду. А задний ход, задний ход. Все будет. Так эргономично. Неплохо, неплохо. Нот-нят, нот-нят. маневренность. На месте разворот. Мы померяем скорость, с какой скоростью мы едем. короче прикольный моторчик Единственное, что мы сделаем тест я возьму свой ну свои часы которые с скоростью меряют и посмотрим с какой скоростью вот этот тузик может выйти с таким маленьким моторчиком но я думаю что пятерку пойдем в любом случае. Ну что выезжаем запускаем часы и начинаем замерять скорость моторчик так приятно урчит на маленьких оборотах итак пока у нас нарисована старт считайте холостой ход 2 и 3 ну, вот, вот реально холостой сейчас мы его чуть подскинем ну, вот 1 и 9 2 около двушечки это у нас скорость холостого хода на этом маленьком 3,5-сильном моторчике. Вибрация так, видите, как ручка болтается. Это она на камере мягкая, на самом деле она не такая. Так, средний газ. Средний газ у нас получается 3,7-3,8. Вот это вот скорость такая на... А теперь давайте полный газ. Ну что, друзья, вот мы вам и рассказали про вот этот вот маленький моторчик. Так как Тахацу эта фирма надежная, и она делает эти моторы для Джонсона, для Ямахи, для Nissan Marin и еще для ряда там китайских типа Парсуна и других производителей. Это очень надежный мотор, который ходит там десятилетиями и ничего с ним не случается, и делать с ним ничего не нужно. Так что, надеюсь, он у нас прослужит долго, и мы будем хотя бы иногда пользоваться. Подписывайтесь, ставьте лайк, дежурный коммент, и до встречи в следующем выпуске. Пока!